Приветствую вас друзья, с вами Тёма и сегодня у нас будет казино вулкан с выводом денег Все это будет происходить на таком замечательном, на таком интересном и увлекательном слоте Как обезьянка, либо же крэйзи манки, ссылка на который находится внизу в описании Так что друзья, долго не думая, спускаемся, переходим и начинаем играть Ведь вы знаете, что здесь на нашем любимом старте вулканчике все честно легально Бояться совершенно не за что Поэтому побеждаем, выводим. И кайфуем, наслаждаемся. Окей. Вторая бонуска. Второй прикрут, вторая бонуска. С первой мы, к сожалению, ничего не получили, но вторая должна все исправить. Так, ведь? Да. Чего туда получаем? Не особо много, но да ладно. Да, всего 90 копейки. Честно говоря, вторая бонуска тоже. По сути, пролетела мимо нас. Но мы поднимаем еще пяти хат! Там 90, тут 5 хат, замечательно. Может, даже косарик сделаем. Не, рановато, друзья, рановато вот так рисковать. Поднимаем, поднимаем ставку. И продолжаем, продолжаем зарабатывать. Неплохо, пойдет, 150 еще залетает к нам. И имеем мы уже сколько? Полтора касика, Полтора косаря почти у нас было. А ведь, напоминаю, начинали мы всего с тысячи. Буквально за пару кликов... Сделали еще половину от нашего депозита Слушайте, я считаю, что это весьма неплохо Что мы нормально так идем Угу, еще 585, ну-ка Да ладно, уйдем у дурачек, все Все, все, все Больше такой херни не занимаюсь Окей, перелетает к нам бонуска очередная Надеюсь, мы сейчас тут и отобьем наш Этот Проигрыш Или же нет, слушайте Окей, отбиваем, отбиваем, отбиваем Выходим даже в плюс И радуемся, наслаждаемся Сколько у нас получается? Косарь 350 Только что к нам упал Это значит, что мы снова можем спокойно поднимать ставку Да не, даже до 225 Пока все эквивалентно То есть все хорошо То есть бояться не за что Совершенно угу. Сейчас бы с такой ставкой еще одну бонуску было бы Весьма неплохо смывает Но, к сожалению, опять не долетает Бонуска... Да, друзья, ловим и еще одну бонуску. Там, к сожалению, не долетело, но здесь все вдруг резко исправилось. Приматы рады, приматы довольны. Сейчас и Тёма будет тоже радоваться и будет предельно доволен. Х20 уже получает. 4500, друзья. 4500 к нам уже упало. Могло бы еще больше, но немножко не угадали с канатом. Но, в принципе, я и так крайне колоссально доволен остался. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Подожди, примат, не спешим, Мы снова поднимем ставку. Перевалит наш баланс за пятнашку. И мы поставим уже 900. А пока что будем играть... ...именно с 450 рублями. Окей, что-то должно быть, да? Да-да-да, да, друзья, еще косарь 700... Косарь 850 прилетает. Можно было бы, можно было бы, конечно, попытаться его... Ой-ой, что-то сейчас будет... Что-то сейчас будет 5000 прилетает, охренеть. Я же вижу черепушки, обожаю всегда очень много приносит, неимоверно, колоссально много. В принципе, у нас почти, почти пятнашка, еще один такой занос. И что вы думаете, да, пятнашка у нас в кармане. Окей, еще 5500 прилетает. Друзья, ну, это определенно заслуживает лайка. вот такие заносы не могут... Не могут оставаться в стороне, вы не можете оставаться в стороне. Быть равнодушными. Видя все это, вы должны как-то отреагировать. Поэтому я и прошу поставить лайк, поддержать Тему. И сделать мне еще приятнее. Окей, еще 4, еще 5 двести. Черепушки. Я с ними золочусь. Поэтому это и есть казино вулкан с выводом денег. Подняли 20 тысяч, 20 тысяч наши сегодня и заберем. Или нет? Ведь мы поднимем еще больше а Соответственно, еще больше по итогу и унесем 1500 Ну, такое Ладно Идем-ка мы к 25 тысячам Ставим максимальную ставку И начнем играть уже Серьезно, совершенно иначе Угу, ловим еще одну бонуску x 5 неплохо, 4500 Окей, okay, еще 9000 Да ладно Охренеть Так, может мы даже 50 на 50 угадаем? Оу, oh, счет Не повезло, к сожалению Немножко нам не повезло Но баланс переваливает за 38000 уже Какие 25, друзья? Какие 25? Все Вот сейчас начинается серьезная игра Вот сейчас будет прям жара 3400 Слушайте, неплохо вот и наши 40 тысяч уже в кармане Окей, еще 6 прилетает Как много сегодня у нас таких заносов, слушайте Я прям крайне доволен, видя все это Не, это копейки сейчас будут, да? Нет, слушайте, 2000 тоже неплохо Тоже неплохо Не, фигня, фигня, сразу вижу Эх, ну серьезно где еще наши заносы? А вот, друзья, сейчас будет занос, вижу, по черепушкам 12600, да ладно? Определенно лайк, определенно. Сам бы поставил, поэтому так и сделаю. Ведь это казино-вулкан с выводом денег. И еще 8400. Слушайте, как нам сегодня везет на черепушки? На бонуски, на черепушке? Охренеть. Бонуска? Ай-яй-яй-яй. Немножко не хватило, не докрутило. И опять аналогичная ситуация. Два из трех, А вот и третья залетела, но уже поздновато. Немножко ты... Не угадала. Четыре тысячи. Давайте хоть раз попытаемся удвоить. Ой, я дурак. Не глядя, тыкнул на бум. И сами видите, что из-за того вышло. Там был туз, это было вообще бесполезно. еще двенадцать? Да ладно! Ну-ка... Сомнительно, сомнительно и очень рискованно. Поэтому воздержимся, воздержимся. Вот тут мелочь. Терять нечего особо. А увеличивать есть, что всегда. Ай-яй-яй, могли. Могли забрать косарик, но... Увы, и этого сделать нам не удалось. Поэтому, ладно, продолжаем играть. Продолжаем отбивать. Косарь 200. Приближаемся уже к 60 тысячам. Получаем еще десятку. И начинаем... Идти к 70 тысячам уже. Неплохой, неплохой поворот, согласитесь. Весьма неожиданно было. Так, черепушки, это замечательно. 4600, 5, 200. А вот и наши 70 тысяч, друзья. Вот они. Прилетели неожиданно, неглядано. Я знал, что я получу свои 70 косарей, но не думал, что скоро времени, настолько скоро. Тут... Еще 7 косарей, да ладно. не не, -не заберем, заберем, заберем. Сумма большая, поэтому сливать их не хочется. Окей, 8 тысяч. 14 тысяч! Охренеть! <с Hack> да ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Не будем. Не будем уж явно. 14 солей мне очень жалко сливать. О! Только хотел сказать про бонуску. Что хотелось бы ее еще поймать под конец и красиво завершить данный выпуск. Не успел и сказать, а лишь подумать. Как она тут, как тут. Приносит нам 18 кусков. 18 тысяч. И баланс переваливает за 106 кусков, друзья. Это и есть казино Вулкан с выводом денег. На таком замечательном слоте, как Crazy Ссылка на который находится внизу, вон там, в описании. Поэтому переходите играть и зарабатывайте вместе со мной. А на сегодня вам удачи. Удачи.